Хотелось бы отметить реально организацию на высшем уровне, прекрасных спикеров, темы докладов были просто потрясающими. была в полном восторге, не ожидала, что получу сегодня столько много положительных эмоций. Практически все ортопеды нашей клиники. Сегодня их было 9 человек. Посетили замечательный мастер-класс. Открыли для себя очень много нового. Отличная теоретическая часть и замечательная практическая. Отдельное спасибо организаторам Мегастом, которые провели достойный мастер-класс на международном уровне. Спасибо большое!